Этот трейдер ничего не зарабатывает, а этот трейдер зарабатывает, хотя делает все то же самое. Сегодня я вам расскажу основное правило, благодаря которому многие трейдеры зарабатывают. Это основа основ, это то, что нужно знать в самом начале. Также я вам расскажу две свои актуальные стратегии, покажу свой полностью money риск-менеджмент. поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Также я вам напомню, это уже 89-й день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Когда рынок у нас Ребята растет, мы торгуем по тренду, мы торгуем в пробой уровней на достижение новых максимумов. Когда у нас рынок падает, мы также торгуем в пробой уровней на достижение уже новых минимумов. Когда у нас цена находится в боковике во флете, мы торгуем от плотностей от уровней. Это две самые основные стратегии для скальпинга. Я вам советую совмещать эти две стратегии. Почему? Да, потому что когда-то у нас хорошо рынок растет или падает, а когда-то хорошо рынок ходит во флэте Во всяком случае, когда мы находим такую фазу роста либо падения, Торгуем с вами пробои, когда мы не видим этого самого роста, видим флэйт и торгуем уже отскоки от плотностей. Теперь предлагаю разобрать мои сделки за вчерашний день. Первую свою сделку я открываю по инструменту альфа, чего-то интересного по стакану спота или по стакану фьючерсов здесь, ребята, нету. Я вам не рекомендую торговать такие пробои, когда у нас нету какой-либо заявки. Вот смотрите, если бы здесь у нас, к примеру, была бы плотность, плотность это большое скопление заявок, либо одна просто огромная такая заявка. да. То есть, если бы у нас, к примеру, здесь была плотность на 200 тысяч монет для данного инструмента то заходить в пробой было бы намного намного лучше но опять же когда у нас рынок запильный когда у нас рынок флэтовый то вероятнее всего лучше торговать конечно отскоки от этих плотностей по данной ситуации я ничего интересного по стаканам не вижу вижу то что цена подходила к этому уровню уже не один раз также видим большую такую вот консолидацию большой такой флет. И я ожидал то что цена даст хороший импульс на понижение будем пробивать эти самые уровни И также можно обозначить этот уровень по самой минимальной точке вот на этом вот отрезке чтобы понимать где цена у нас может немножко остановиться по данной ситуации ребята было глупо на самом деле заходить когда рынок флэтовый в пробой уровня это вам наглядный просто пример в какие ситуации лучше не заходить если у нас нету никаких там супер плотностей нету что разбирать нету на каких стоп-лоссах лететь то зачем заходить в такую сделку цена опустилась на понижение была такая запильная ситуация вроде и старались уйти все вниз но как вы видите четко отскакивали вот от этой самой нижней границы примерно 20 минут эта сделка у меня была открыта даже я вот смотрю. Смотрю уже 30 минут. По итогу мы вниз толком даже не пошли. Развернулись все-таки от этой самой минимальной точки. Сделка была закрыта по стоп-лоссу в минус 11 долларов. Если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, то выглядела она примерно вот так. Заходили мы здесь пробой уровня, словили такое небольшое движение, попали в запил и после уже отступились по стоп-лоссу. Я бы сказал, грамотно вышли с этой позиции. Во всяком случае, здесь стоп-лосс был, ребята, не за что прятать. Теперь давайте уже переходить к самому интересному. Следующая сделка была открыта по инструменту цело, Это на самом деле уже интересная история. Ситуация. В стакане спота видим крупную плотность на отметке 6 долларов 14 центов на 1,2 миллиона долларов. Как посчитать эту самую заявку? Просто берем количество монет... Умножаем на актуальную цену это 6 долларов 14 центов. Получается заявка на 1,2 миллиона долларов. Это крупная заявка для данного инструмента, поэтому в данном месте я принял решение набирать позицию в шорт. Если бы эту заявку начали разбирать, я бы никаких действий не предпринимал, не переворачивался. Потому что здесь нету какого-то сильного уровня, чтобы ловить какое-то хорошее движение на повышение. Если смотреть по техническому анализу, есть у нас уровень сопротивления. И как раз таки за этим уровнем сопротивления находится у нас эта заявка. И как я вам раньше уже говорил, если цена находится во флете, у нас нету каких-то явно выраженных трендовых движений, то лучше всего будет заходить именно от заявки. В данном случае просто идеальнейшая ситуация, потому что заявка просто огромнейшая, можно словить движение к ближайшим уровням. Есть у нас первый уровень, это раньше был у нас уровень сопротивления, теперь же этот уровень у нас становится поддержкой. И есть следующий уровень, на движение которому можно уже вполне рассчитывать. Сразу я раскинул сетку, по которой буду фиксироваться и получалась бы сделка как минимум один к трем параллельно нахожу еще одну интересную ситуацию только уже по монете мтл здесь в стакане спота опять же стоит крупная плотность на 60 тысяч монет также если мы здесь обратим внимание на технический анализ видим то что раньше это у нас был хороший уровень сопротивления также здесь у нас видна хорошая проторговка и здесь у нас этот уровень выступает уже в роли поддержки плюс у нас есть крупная плотность поэтому вполне вероятно то что цена именно от этого места у нас будет отскакивать у нас есть четкая точка для входа мы четко знаем где мы можем разместить свой стоп лосс и, ребята чем идеальна эти ситуации если бы вы просто торговали на голом графике, вы бы никогда не нашли вот такую вот точку входа. Вы бы, да, возможно, там опирались на какой-то уровень поддержки или сопротивления, но в стакане вы четко знаете, где вам открыть позицию и четко поставить стопло, чтобы там уже какие-то ситуации не пересиживать. По инструменту целую у нас сразу цена ушла на понижение, но после все-таки отскочила и начала дальше свое движение уже на том же уровне, где я открывал сделку. Отскочила именно от уровня поддержки, который раньше был сопротивление, Поэтому технический анализ не менее важен. По МТЛ я сразу раскинул сетку, по которой уже буду фиксироваться. У нас пошло хорошее лонговое движение. Цена в данной ситуации начала немного откатывать. Я уже решил не выжидать какого-то супер профита и движения прям к максимальным точкам. Не видел какой то сверхактивности по стакану. Плюс здесь у нас стояла небольшая такая заявка на 5000 монет. Это даже заявка вроде небольшая, но во всяком случае рынок, вот такой вот запильный рынок, входит от уровня к уровню. Поэтому я уже здесь и не высиживал какого-то большого движения. Решил перенести просто просто стоп-лосс максимально высоко и эту сделку у меня закрыла уже остатки этой позиции по стоп-лоссу. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация грубо говоря была отработана просто ювелирно, заходили мы в самом низу, четко знали где поставить стоп-лосс и четко я бы сказал вышли, даже маленькая заявка затормозила движение цены, я бы сказал мы максимально грамотно вышли и заработали на этой сделке плюс 36 долларов. По инструменту целого у нас как вы видите начался запил именно в том месте где я открывал ту самую сделку, цена выше у нас никак не могла но потому что стояла огромная такая большая плотность поэтому в данном месте у нас опять же идет разворот именно от моей точки входа параллельно я нахожу еще одну интересную ситуацию по инструменту ftm здесь ничего интересного по техническому анализу вообще нет здесь единственное что есть это только крупная плотность такая спота, и то это не такая большая прям плотность, чтобы на ее опираться плюс эта плотность появилась относительно недавно и вообще если вы находите плотности то ребята лучше смотрите чтобы они долго висели там в скринере что чтобы это была настоящая плотность. Когда плотность только-только появляется в стакане, возможно, ее просто могут убрать, возможно, эта плотность не настоящая, возможно, это просто роботы играются, поэтому тут уже операция не на все плотности нужны. Также я видел то, что некоторые ребята мне присылали свои дневники трейдера, и они опираются вот на эти заявки. Ребята, если вот такие вот заявки, особенно вот как 77 тысяч и 76 000, в обе стороны стоят? Ну, я не знаю, на такие заявки не стоило опираться. Я лично этого сразу не заметил и сразу начал опираться на эту заявку. Во всяком случае, это... Эта сделка у меня закрылась в минус. Я ее сам ручками закрыл в минус. Потому что, смотрите, вот у нас эту самую плотность убрали со стакана. Я думал, то, что меня здесь закроют по стоп-лоссу, но нет. Опять же, эту плотность подкинули по спреду. Это уже понятно то, что скорее всего стоит какой-то робот. Потому что есть роботы, которые кидают постоянно по спреду. Есть роботы, которые там делают какие-то определенные покупки. Во всяком случае, здесь эту плотность начали потихоньку разбирать. Стоило уже лично выйти в небольшой, даже такой плюсик. Но все-таки я решил немного посидеть данной сделки. И руками потом закрылся примерно в минус 5 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела примерно вот так. Я бы сказал то, что я отступился в нужном месте, потому что дальше у нас был рывок на повышение. И здесь уже был бы не тот стоп-лоск, который для меня приемлем. Ну и давайте уже наконец-то посмотрим, как закрылась сделка по целлеру. Она на самом деле уже шла полтора часа. Люблю, конечно, сделки, когда ты находишься в ней буквально 5, 10, 20 минут, но не полтора часа. Потому что в это время тебе хочется открыть другие сделки ты видишь полно интересных ситуаций тебе приходится просто записывать одну сделку во всяком случае здесь на самом деле после пошел хороший разворот цена ушла на понижение Часть заявок я уже закрыл, и как вы видите, уже было 3 часа ночи, я поэтому решил выйти просто по рынку, вот такой вот плюс, как есть, потому что не люблю оставлять сделки также на ночь. Поэтому в этой ситуации просто нажимаю на кнопку D, закрываюсь по рынку и закрываю эту сделку в плюс 23 доллара. Это, конечно, не тот большой плюс, который я бы хотел получить, во всяком случае, я бы сказал, мы забрали то, что хотели забрать. Если бы эту сделку я не закрыл руками, ставил просто на ночь, то я бы здесь вытянул максимально возможный профит, потому что цена на самом деле у нас нас подошла к этой трендовой линии. Даже немного ниже кольнула. Вот прям максимально хорошо подошла к уровню поддержки. И также, ребята, обратите внимание, то что эту плотность после не убирали. И мало того, что я отработал эту ситуацию только в одном месте. Вы посмотрите, сколько можно было сделать входов. Первый вход. Вот можно было вытянуть движение. Я тут не фиксировал. Вот второй ход. Я зафиксировал вот это вот движение. Да, Дальше я уже здесь не сидел. Также можно было заходить здесь. Опять же брать вот это движение. Также можно было заходить здесь, брать вот это вот это вот движение. Поэтому, ребят, от одной плотности можно очень много раз отрабатывать. Главное, чтобы плотность была настоящая и просто большая для определенного инструмента. Поэтому давайте сегодня с вами подведем итоги. Как торговать, какие есть стратегии. Есть в скальпинге в основном только две стратегии. В скальпинге есть пробой уровня и в скальпинге есть от уровня. Если у нас есть какое-то хорошее трендовое движение, хорошее движение вообще по рынку, то понятно мы будем рассматривать пробой уровня и разбор той самой заявки. По разборам плотностей вы можете посмотреть мои прошлые видео я уже там все более подробно рассказывал если у нас на рынке наблюдаются флеты наблюдаются непонятные движения вот у нас были там недавно проливы да, после этих проливов обычно происходит вот такие вот флэтовые движения все вы просто торгуете в этих флетах, находите уровни сопротивления находите заявки торгуете четко от этих заявок четко знаете где вам выстоит стоп лосс а я вам уже очень много раз говорил то что трейдер должен быть гибким когда-то у вас работает одна система когда-то у вас работает вторая система главное вовремя перебываться и понимать какая фаза происходит на рынке я лично сам не всегда это все грамотно понимаю но стараюсь потому что вроде как ты все знаешь но постоянно чему-то тебе приходится учиться как вы видите сейчас у нас происходят опять те самые проливы с этой сделки можно было вытянуть просто огромнейший профит но понятно пришлось бы намного дольше сидеть я лично не хотел просто долго сидеть вытянул один процент можно было вытянуть и пять процентов с этой сделки это понятно но ты никогда не знаешь как сильно рынок у нас пойдет поэтому я вам рекомендую тоже фиксироваться частично а сейчас ребята, расскажу вам тот самый секрет, то самое правило, которое должен знать каждый трейдер, потому что без этой детали, без этого правила вообще невозможен заработок. Вы можете находить очень крутые ситуации, но если вы не будете выполнять этого соотношения, у вас просто не получится зарабатывать. Вы должны закрывать сделки как минимум один к двум, один к трем. Теперь давайте я вам покажу все это на своем личном примере, потому что это все понятно, можно рассказывать, можно там доказывать, но когда ты это все показываешь на чужих примерах, но это совсем не да. Смотрите, открываем просто любой мой день и смотрим 0.15, 0.18, 0.27 стоп, тейк профит 1.2, тейк профит 1%, если мы с вами 1% разделим на эту сумму, получается 1 к 4, сделка закрыта 0.25, то есть убыточные сделки я всегда закрываю 0.2, 0.3%, это если я торгую от плотностей, если я торгую пробой уровня, у меня стоп-лосс может 0.4%, но и вытягивать я должен соответственно выше, как вы видите, положительные сделки у меня составляют примерно выше 1%. Есть некоторые сделки, которые у меня закрываются ниже 1%, потому что возможно я там просто переносил уже сделку в безубыток. И теперь смотрите, просто можем взять, я не знаю, но открыть просто любой день, вот этот рандомный день. Смотрим, сделка 0.32, 0.16, take профит, но здесь тейки видно из-за того, что я постоянно переносил ту самую позицию. Вот грамотно закрытая сделка в плюс 1%. Давайте возьмем этот день. Примеру, ну здесь чисто одна плюсовая сделка. 150. Здесь смотрим 0.2, 0.35. Следующие сделки. Получается, тейпофи 1.28, 1.77. Вот, ребята, и только так можно зарабатывать. Вот просто открываете любой мой день, и у меня всегда вот такое выполняется соотношение. Да, иногда у меня берут эмоции. Я человек, я вам просто показываю все открыто на своем примере. Вот вам 0.15, 0.24, 0.23, 4 минусовых сделки в ряд. И потом одна плюсовая сделка. И эта сделка я прикрываю просто все убытки, которые у меня были. До этого одна сделка в плюс на 1 процент, именно благодаря этому самому соотношению 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4 и выше вы будете зарабатывать. Чем хорошо торговать от плотностей, то что у вас стоп-лос получается 0,2 процента. А тянуть сделку вы можете хоть 1-2 процента там уже как повезет, и просто вот вам, ребята, наглядный пример: 0,19, 0.17 плюс 2 процента. Вот вам заработок. То же самое и здесь: 0.32, 0,04 плюс уже 1 процент. Вот, ребята, весь секрет, благодаря которому можно зарабатывать на трейдинге. Да, за эту неделю получилось не так много заработать, 150 долларов относительно прошлой недели, 552 доллара, но вы должны понимать то, что депозит это 500 долларов, и с такими рисками это очень даже хороший заработок. Теперь давайте немного по рискам. Я вам расскажу лично свою систему, вы эту систему делите на два, потому что если у вас там нет опыта, то понятно, лучше, конечно, рисковать намного меньше. Если у вас комфортный депозит 500 долларов, вы всегда должны торговать на свободные деньги. Следующий момент плечом, у меня лично всегда 20 а мне вообще... Без разницы, потому что я торгую со стопами 0,2-0,3 процента, поэтому это не такие большие стопы, чтобы мне там выбирать, на каком плече торговать. Если вы только начинаете, если вы очень часто пересиживаете сделки, то понятно, выставляете себе плечо. Первое, максимум, я не знаю, пятое. У меня депозит, к примеру, 500 долларов. Риск на сделку у меня получается примерно 10 долларов. Как я вам уже говорил, если я торгую от плотностей, то у меня риск в сделку получается 0,2-03 процента. Если я торгую пробой какого-либо, у Уровня, то получается 0,4%. Это основные такие правила, которыми я пользуюсь, но риск в сделку у меня всегда должен быть примерно 10 долларов. Если я торгую от плотностей, то вход у меня получается примерно на 4000 долларов. 4000 долларов делим на 20 плечо, получается вход примерно на 200 долларов. Это по марже. Потерять максимум себе и разрешают только, ребята, 10 долларов. Иногда я говорю, я бывает пересиживаю, но я тоже человек, у меня тоже срывает голову, но во всяком случае я всегда над собой стараюсь, всегда развиваюсь и это я думаю рано или поздно приведет вот прям вообще к стабильности просто железной. Следующий момент, если я захожу в пробой какого-либо уровня я захожу на 3000 долларов потому что здесь стоп-лосс у меня немного повыше но чтобы сохранить убыток на 10 долларов я захожу всего лишь на 3000 долларов. По марже это получается примерно 150 долларов долларов. Вот, ребята, и вся моя система. Какая бы у меня ни была ситуация, мне важно потерять не больше 2% за одну сделку от моего основного депозита. Потому что 10 долларов это 2% от моего депозита, то есть 500 долларов. Это я вам так образно объяснил. Если вы только начинаете, просто делите это все на 2. Просто если вы начинаете с депозитом 500 долларов, заходите только на 2000 долларов и в пробой заходите вообще на 1000 долларов. Так у вас риски будут вообще 1% в одну сделку. Потому что так лучше начинать. Когда у вас риск в одну сделку 1%, даже если у вас будет 10 убыточных сделок, это всего лишь минус 10% от депозита, вы это даже не почувствуете, и у вас эмоционально все будет нормально. Когда у меня были немного выше риски, там 5% в одну сделку, понятно, мне там намного чаще срывало голову. Когда ты ловишь там буквально 3 убыточные сделки, у тебя уже минус 15% к депозиту, понятно, что там уже немного голова едет. Теперь, ребята, давайте вам покажу анализ ПНЛ. Это то, сколько я заработал за ноябрь, чтобы у нас все было максимально прозрачно. Потому что я люблю, когда человек показывает. Вот как есть, так и показывает. Я уже вам не буду тут все прям детально. Просто откроем здесь. Совокупный ПНЛ 1126. И коэффициент прибыльности 83. Он у меня намного меньше. Обычно 63 получается. Может быть 53. Сентябрь был хорошим. Октябрь был у меня очень плохим. Потому что там у меня и срывало часто эмоции. Тоже было много таких вот проблем. Так как это, ребята, 89 день по эксперименту. То сегодня я покупаю монета Айота. Вам ни в коем случае не рекомендую. Это не финансовый свет это мой личный эксперимент в ходе которого мне интересно узнать смогу ли я заработать на mercedes CLA 116 за 17 18 тысяч долларов вот если инвестировать по 25 долларов на протяжении 100 дней всего я заинвестировал 2225 долларов плюс находимся примерно на 500 долларов возможно меньше как вы видите сейчас прямо начинается небольшой такой проливчик посмотрим чем это все закончится и вообще поетче что сказать если смотреть относительно к биткоину, находимся мы на дне это хороший уровень поддержки я считаю то что мы от этого уровня поддержки можем хорошо отскочить. Я уже более детально вам про это все рассказывал. Если смотреть по Fibonacci, то первая цель находится в районе 4,5 долларов. Вторая цель, которую я бы ждал в этом цикле, это было бы примерно 6,5 долларов. Поэтому, ребят, не финансовый совет. Пока мы очень четко отскочили от уровня поддержки. Во всяком случае, у нас есть пока еще второй уровень поддержки, на который можно будет опираться. Но пока я бы сказал, мы очень грамотно ходим в этом самом треугольнике. Вроде как постарались сложно за него выйти, но пока толком не выйти опираемся до сих пор на этот уровень поддержки. Если смотреть потенциал по треугольнику, вот то самое движение, его пока не случилось. Будем, конечно, следить за рынком, наблюдать. А так, ребята, всем огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Также, ребята, прошу вас поставить лайк или дизлайк под это видео. Важна ваша активность. Давайте попробуем набрать 1500 лайков, потому что последние видосы очень мало набирают. Я очень стараюсь, хочу, чтобы... Мои старания все-таки также оправдались. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита. Всем счастья. Всем пока.